Всем привет, я менеджер компании Amix Групп Захар Захаров и сегодня я хочу произвести обзор офиса компании Amix Групп, который занимается комплектацией интерьеров. Как и положено на время пандемии, все сотрудники этой компании находятся на удаленке. Итак, мы находимся на посадке 28А, это универбыт. И, кстати сказать, универбыт это еще и наш объект. Дело в том, что за последний год он очень сильно преобразился, и, конечно, мы не могли остаться в стороне и занимались, полностью занимались комплектацией этого объекта и до сих пор продолжаем заниматься. Поэтому, дорогие друзья, если хотите вживую увидеть нашу работу – welcome, универбыт. А после того, как прогуляетесь по трем этажам, поднимайтесь на четвертый этаж, ищите офис 407, вы увидите вот такую табличку Amix Group и заходите к нам в гости. Милости просим! итак заходим в офис итак первое что бросается в глаза это стеллажи в дальнем стеллаже у нас находятся все журналы и каталоги, которые нам приносят партнеры или мы сами их приобретаем. А в ближайшем ко мне стеллаже у нас находятся различные образцы плитки, так называемые фолдеры. У нас самые ходовые образцы получаются Atlas Concord, эталон. целая коллекция тут Atlas Concord, Эстима. Estima. Вот. Как это происходит? То есть дизайнер вместе с клиентом выбирает несколько образцов из фолдеров. Предположим, этот и этот, да, или этот и этот. После чего мы привозим уже полный формат этой плитки. И они уже из полного формата, из нескольких вариантов, выбирают один, чтобы не ошибиться. И если нужно этот вариант привести на объект, то мы привезем его туда, ну или отдадим его, чтобы уже на месте точно определиться с выбором. Итак, что мы здесь имеем еще? кварц покрытие покрытие или так называемая ПВХ-плитка. У нас самые распространенные образцы, это модулия кварц и перга сзади меня находится стенд Альпин floor тоже довольно часто используется здесь у нас висит значит пвх плитка марки Аквафлор. здесь у нас висят ткани я надеюсь все помнят никто не забыл о том что у нас собственное мебельное производство amix home так вот поверьте выбор, выбрать есть из чего и это еще не вся ткань часть ткани у нас находится на черняховской 86 в нашем салоне далее мы видим плинтуса это полистирол высокой плотности и различные образцы деревянных плинтусов. Затем идет стеллаж с ламинатом распространенной марки ПЕРГА. Здесь находятся образцы. Вот. Ну и чтобы закончить с полом, с напольными покрытиями, здесь у нас находятся паркет, образцы паркета. Итак, коль я уже до сюда дошел, то покажу вам вот этот стенд с очень дорогим американским камнем марки Кэмбрия. Здесь находятся оттенки, все оттенки этого камня. А здесь я разложу, чтобы показать самые ходовые, самые распространенные искусственные камни, которые чаще всего используются в проектах. Это Хаймакс LG, здесь получается у нас Грандекс, Samsung, Хайнекс и 300 И, кстати, розетки с выключателем. У нас еще образцы есть на стенах. Кстати сказать... Это э, так называемый стол переговоров. Именно здесь мы изначально встречаем наших гостей, то есть дизайнеров и клиентов. Сначала за чашечкой кофе или чаем, но потом, впоследствии, он превращается в то, что вы сейчас видите. Потому что именно за этим столом э, дизайнеры вместе с клиентом, ну и с нами, э, делают выбор тех образцов. И выбирают именно тот образец, который подходит э, к их проекту. А здесь у нас отдельный стенд э, с розетками и выключателями. А в этой волшебной черной коробочке находятся вееры красок. Их тут огромное количество, их целая коробка. Вот, например, достану для примера. Даже не раскрывается. Вот. Их тут очень-очень-очень много. Вот можно сверху их показать. Алексей, покажи, пожалуйста, сверху. Просто у нас их много. Вот. Конечно же, выкрасы мы обязательно делаем, чтобы точно попасть в цвет. Дорогие друзья, хочу, чтобы вы все понимали, что то, что я вам здесь сегодня показал, это даже не одна тысячная часть того, чего мы поставляем. Просто мы занимаемся комплектацией, и наш кабинет, как вы понимаете, он не резиновый, и нам просто нереально сюда вместить все. Вот, поэтому здесь я показал вам самое ходовое, самое распространенное, то, что можно, как говорится, согласовать здесь и сейчас вместе с клиентом. Главное, что мы можем сюда привести абсолютно любой образец, абсолютно любой, любой группы товаров. И не только сюда можем привести, если, например, необходимо на объекте а, показать этот образец, да, для того, чтобы непосредственно там увидеть, как он там а, смотрится, как он подходит, туда не подходит, то, соответственно, мы привезем его на объект. А, разумеется, такие группы товаров, как сантехника, освещение, та же самая мебель, да, мы, конечно, подбираем уже по картинке и по габаритам, ну или по каким-то характеристикам. Их нет смысла здесь располагать абсолютно. Мой обзор подошел к концу. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!